«Давай, лучик, давай, колымашка ты моя, я в тебя верю, только не подведи!» Та-дам! Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает играть в космических инженеров и делиться с тобой самой актуальной информацией по этой игре. В данном выпуске я расскажу, покажу, что же интересного мне удалось построить на моей совершен, совершенно новой базе а, Рассвет. Покажу, значит, что инновационного я уже завез сюда, да, что у меня, значит, изменилось, что улучшилось и так далее и тому подобное об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну, а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм. Таким, например, как это и не только. Ну, а мы, конечно же, начинаем! Ну что ж, как обычно, начнем с небольшой экскурсии по моим, значит, а, построечкам. Это у нас гараж, да, слишком зацикливаться не буду на том, что я уже демонстрировал. А, что у нас здесь поменялось? Я убрал батарею отсюда, да, теперь Теперь она у меня находится в специальном батарейном отделе. Наконец-таки я его а, закончил. И вот он мой списочек а, задач. Постройка батарейной, можно сказать, что она выполнено, да, и вот здесь мы ставим статус завершено, потому что мы действительно уже завершили этот пунктик и переходим к остальным пунктикам потихонечку постройка жилых комнат в процессе постройка оружейной тоже в процессе Комната управления в процессе У нас, да, верфь еще не построена Ангар для транспорта еще на этапе строительства Постройка станции на астероиде Тоже уже на этапе строительства Ну и межпланетный межпланет, грузовой корабль Еще даже у нас не начинался э, строиться Но, помимо всего прочего, друзья Мы выполняем потихонечку задачи Да-да-да, у нас уже основной список был исчерпан Это уже дополнительный пошел список с задачами Если ты еще не в курсе, то у меня, да, очень много задач И очень много площадок на эту игрушечку Если ты не видел прошлой моей серии То переходи, пожалуйста, в плейлист по космическим инженерам И там ты найдешь много интересного и полезного Ну а мы, конечно же, продолжаем В гараже у нас есть вот такая установка для первичной обработки Хотя я ей уже не пользуюсь Также есть музыкальный автомат Место, значит, куда мы ходим по маленькому и по всякому Место отдыха, так его назовем Мозг так называемый Да, почему-то он до сих пор стоит здесь Хотя у меня в планах переместить его в комнату управления но это со временем, уже он весь заржавел Да, стоит здесь бедненький Я его давным-давно поставил, еще как базу установил С этого гаража все начиналось Так он здесь и стоит, ржавеет Но ну, хрен бы, с ним переместим Как только построим для него специальное а, помещение Здесь, значит, у нас специальное место для ремонта Ну и переходим в цех а, переработки В цехе переработки у нас появилось Немножечко а, нововведения. Блин, как же здесь темно Надо бы свет включить Давай-ка включим свет Да, вот тут у меня рубильничек стоит Бабамс И у нас немножечко стало в цехе посветлее. Да, здесь у меня основной, значит, переработчик руды. А здесь у нас 4 сборщика для сборки компонентов. Тут у меня, значит, генераторная, да, это самая основная силовая установка, которая обеспечивает электроэнергией всю мою базу в случае, когда у нас основные источники бесконечной энергии не справляются. То есть это ветряк и еще одна «Приблуда», которую чуть позже а, продемонстрирую. Да, ну раз уж я сказал, да, пойдем я тебе продемонстрирую сразу же еще одну а, «Приблуду» за кадром. Значит, я тут, да, много чего построил. У меня и здесь немножко преобразилось. Нужно все это дело доваривать. Это у нас, значит, цех а, сборки. Как видите, вот этот самый сборочный главный отдел у меня уже, да, скоро обрастет обшивочкой. Дальше я займусь также постройкой обшивочки и здесь, и в разборном тоже цехе, и так далее». Ну и пойдем покажу, что у нас тут интересного. Да, вот у нас что поменялось. Только обшивка здесь добавилась, все остальное осталось пока что также. При всем при том, я еще обшивку даже не начинал заваривать. Давай с тобой поднимемся выше на крышу, потому что там у нас стоит самое интересное, что мне удалось построить за кадром. Вот оно, друзья, вот оно, новый источник энергии. Ну, ну, ну, не, ну не заполонять же все ветряками, правильно? не люблю, когда их слишком много а, вертится, поэтому я решил а, пойти по другому пути и решил построить огромную вот такую солнечную панельку на вот таком вот стержне. Вот такие четыре панельки теперь мне тоже добывают электричество. Все работает на специальном э, скрипте. Если нужно будет указать на каком, то пиши мне, пожалуйста, в комментариях. Я тебе на скрипте к ссылочку э, скину. Что они делают? Они ловят положение солнца. Да, я тебе так хочу сказать. Да, вот на солнце там находится. И они поворачивают солнечные панели. Вот эта установочка ровно, прям таки как надо, чтобы они у нас работали по максимуму, хотя вот здесь смотрите, у нас не на максимум, да, индикация показывается, но это скорее всего издержки из-за э, погодных условий сейчас, погодные условия не очень, поэтому у нас э, панельки работают не на максимум. Даже смотрите, на еще одну просела. Вот что значит плохая погода. Она нам всю картину портит. Так, ну что ж, это я тебе продемонстрировал. Да, вот такая у нас солнечная панель. Солнечная батарея появилась прямо на крыше моего цеха. Она здесь очень э, органично вписывается в эту всю конструкцию. Да, в целом. Вот, кстати, как уже преобразилась моя база. Вид э, с высока. Но мы сегодня еще с высока на нее посмотрим. А пока что давай переходим с тобой, значит, в сам цех. Ну, кроме как здесь внешнего оформления, точнее, просто покрасочки, я больше ничего не изменял. Вот эта установка, как она работала, так она и работает. Да, я, кстати, ее работу демонстрировал в прошлых своих видосиках, и еще ее можно было заметить пару раз на стримах. Также она у нас задействована была. И здесь у меня, значит, разборочная яма. Я ее тоже немножечко разукрасил, и вот так она теперь выглядит. Ну что ж, проходим дальше к изменению да, мы продолжаем обозревать мою базу «Рассвет», да, а, что еще добавилось, как ты, наверное, помнишь, да, вот этого вот помещения не было, и что же теперь в этом помещении находится, да, я немножко нарастил свой цех переработки, и для того, чтобы запитывать все энергии, у меня теперь расположилась здесь батарейная, да, наконец-таки, друзья, я поставил несколько батарей, которые что-то плохо у меня заряжаются, как видите, на индикации у нас ни одного зеленого квадратика, в чем дело? Также я здесь поставил значит, информационные панели, чтобы отслеживать. В чем дело? Что с зарядом такого? Смотрите, 1,8% у нас зарядка и потребление тоже достаточно большое. Поэтому у нас зарядка идет слишком медленно. Но это не повод для того, чтобы врубать генераторы, да? Они у нас всегда отключены. Как мы видим, работают турбины на 100%. Это ветряная, которая вот там вот крутится у нас на штативе. И работают также солнечные панели тоже почему-то на 100%. Не пойму, почему на 100%, ведь они не на максимум работают. Вот, кстати, сейчас сол... дождик закончился. И давайте посмотрим, как у нас изменится. Да, друзья, пошло вверх 506 киловатт, я так понимаю, а, зарядка. Будет ли больше? 517, да, друзья. А, только, а, только, на... только дождик закончился, сразу же солнышко вылезло. И зарядка стала еще а, сильнее 1.9 зарядочка у нас До 2 поднимется сегодня оно или нет? Ну-ка давайте посмотрим 559 Да, вот тут можно отслеживать Да, 2.0, 2%, 2 зарядки стало Вот таким вот образом мы в батарейной можем Отслеживать статистику Да, каким образом у нас расходуется Вот тут, кстати, указано детально на что конкретно у нас Расходуется энергия Электроэнергия работает очиститель Сейчас у нас практически круглосуточно Перерабатывает тонны а, Руды на батарейке чуть-чуть немного немножечко уходит, я так понимаю, на саму работу, вообще прям понемножечку а, дальше у нас, что значит, а, еще расходует энергию, ну, ну батарейки, я так понимаю, это они отдают, поэтому и показывается по 244 равномерно с каждой, да, это у нас просто батарейки а, отдают а, часть мощности всем тем а, устройствам, которые на базе у меня сейчас стоят, поэтому все равномерно выдают 224 и 8, также у меня смотрите, что это такое а, батарея от моего, значит, Кораблика тоже а, немножечко Расходует, да, совсем немножко Но тем не менее, да а, Это что такое у нас, я так понимаю Это комплект выживания, да, у нас тоже Расходует, антенна расходует Антенна на присоединенном Устройстве и антенна на луче Да, всего понемножечку и у нас выходит В итоге 1,3%, то есть 639 а, киловатт. Короче, друзья, вот это у нас батарейный Отдел, да, немножечко у нас тут добавилось Вот так вот это все дело у нас сейчас а, Выглядит, все достаточно удобно нежели это было а, раньше. Ну и вмещает в себя, конечно же, вся эта установка гораздо больше. Не 3 а, мегаватта, мегават, а уже 12 можно а, с этого всего дела получить. Очень удобно. Надеюсь, она когда-нибудь у нас зарядится. Да, в дозарядке у нас один день, 4 часа. Все в деталях можно вот здесь вот у нас отследить. Вот такой вот удобный отдельчик я а, построил. Ну что ж, а мы потихонечку переходим. А дальше, Ведь дальше нас ждут еще более интересные а, штуковины. Самые внимательные, наверное, заметили, что здесь не хватает одного челнока, точнее даже двух челноков. Один из них побольше, был другой поменьше. Это все из-за того, что, что мы уже, друзья, десантировались в космос. И мы уже немножечко начинаем развиваться в космическом пространстве, строя там свою первую космическую базу. Вот там вдалеке, где-то на одном из этих вот астероидов, которые еле заметны моему а, Глазу. Остался только мой челнок, на котором я сюда недавно прилетел за ресурсами. И остались две машинки для добычи, две работяги, которые здесь трудятся для, для развития нашей э, базы. Это значит работяга-машинка под названием «Фура», которую я собственными руками сконструировал. И также которую можно опробовать. Ссылочки э, будут в описании. И вот такая вот штуковина для добычи э, льда. Исключительно она нам нужна. Это у нас, значит, червячок, который ковыряет потихонечку лед своим носиком и привозит его на базу для того, чтобы заряжать наши водородные а, танки. Также у нас остался один бур. А второго буру мы тоже, друзья, увезли. Да, опустил немножко мой цех. Э, цех с машинками. И мы сейчас тоже с вами, друзья, выдвигаемся прямо в космос на нашу космическую э, базу. Она у нас на стадии разработки еще находится. Она у нас еще не достроена. Но, тем не менее, друзья, давайте выдвигаемся. Вот он челнок Луч. Обзорчик на который тоже я делал. Можно посмотреть все в плейлистах. Можно э, найти. Это уже, ребят, улучшенная версия. Я его подкрасил немножечко, подшаманил. Ну и давайте э, выдвигаться уже в космос. Пространство как раз таки я хотел его и испытать вот такой у нас вид из кабиночки ну и давайте потихонечку будем запускать все системы для этого проверяем все конкретно перед вылетом я уже его загрузил всем чем можно было всеми компонентами, которые я повезу сегодня на нашу базу на астероиде. И давайте проверяем. Так, батарея у нас в авто. На семерочку мы, значит, выключаем зарядку водородных баков и включаем их в штатный режим, в рабочий, чтобы они у нас выдавали водород на наши движки. Ну и потихонечку запускаемся, друзья. Здесь ничего сложного в управлении не имеется. Нажимаем на кнопочку 1, включаем маневровые. Завибрировал наш кораблик. Нажимаем на кнопочку 8 и отсыпаемся от коннектора. Все, друзья, можно потихонечку перемещаться. Вот он у нас, наш кораблик стартовал, и мы можем потихонечку вылетать. Да, тяжело я его нагрузил, 45 тонн. У нас он стал весить это на 10 практически, на 12 тонн больше, чем он а, в штатном режиме а, на себя берет. Но мы немножко загрузились, да, и я везу сейчас некоторые компоненты очень важные к нам на нашу а, базу. Ну что ж, друзья, в добрый путь, надеюсь, долетим, и ничего нам не оторвет. Набираем потихонечку мы в высоту. Для этого включаем тяговые движки. бамс И взмываем, взмываем вертикально в небо прямо к солнцу, друзья мои! Ну и вот таким вот образом у нас происходит отрыв от поверхности Земли. Гравитация пока что у нас 1G. Ничего страшного. Тяговые движки справляются с вывозом этой махины с поверхности планеты. Наша база остается вот там вот позади нас вдалеке на берегу озера. Где она, собственно, всегда и была. Да, друзья, сейчас мы прилетим на наш с вами астероид, на новый, да, вот он уже на, у нас по курсу, да, меточка поставлена, астероид э, 2 э, и база, которая на нем находится, носит на себе, носит название э, мир. Вот туда мы и летим. Сейчас, друзья, прилетим и там продолжим. Ну, этот челнок, конечно же, меня не подведет, потому что не первый раз я уже на нем э, куда-либо вылетаю. Да, техника проверенная, техника собранная также мной, э, без каких-нибудь там дополнительных. Модификации она у меня сейчас находится чисто, друзья, на э, классических блоках э, Space Engineers. Э, разве за исключением того, что на ней движки стоят из DLC платного. Но эти движки легко заменяются на ванильные. И без проблем можно будет также с ванильными легко э, и непринужденно э, летать на этом э, челночке. Вот мы уже практически на месте уже Поле зрения появился наш астероид, который мы облюбовали. А примечателен он оказался тем, что на нем имеется. Такой ресурс, как железо, конечно же, ну и где-то я замечал на его, значит, окрестностях, я, я замечал, что даже есть а, лед, который также нам может а, потребоваться. А, наша миссия пребывания в космосе самая основная, это, конечно же, добыть, раздобыть себе таких, значит, интересных ресурсов, как урана и платины. Эти ресурсы я уже на астероидах нашел, и нам сейчас останется только за ними летать их собирать вот друзья мы уже на месте остается сейчас только запарковаться грамотно да, да, да. Ну и конечно же, эта космическая база будет служить отправной точкой для полетов на больших, так да, как говорится, челноках, на больших кораблях. Типа дозаправочная станция у нас будет это использоваться. Да, самое основное предназначение. То есть, станция для дозаправки. Что-то куда-то меня понесло. Эй, алло, стоять! Вон же у меня, значит, стоит мой орел. Вон там вдалеке. Надо к нему туда подлететь поближе. Мы сейчас будем разгружаться. Для этого надо запарковаться грамотно. Что у нас есть на этом астероиде? Сейчас я тебе проеду. Демонстрирую, вот там вот уже Видишь, в, в левом верхнем углу у нас Красуется такая же антенна, как у нас на Наземной базе, которая также у нас Улавливает а, лучики солнца Потому что по-другому здесь вырабатывать Электричество а, нельзя Ну еще кроме как поставить ядерный реактор Которого у нас пока что нет а, К которому мы Потихонечку а, стремимся Вот, друзья, подлетаем мы уже на месте Практически, сейчас будем осторожнее, осторожней, не побей кораблик Я его только покрасил, во. Фух, не врезался, и это уже а, радует. Сейчас аккуратненько запаркуемся... Фух, добрались мы, ребятки, очень-очень даже хорошо, нигде ничего не покоцали, нигде ничего а, не побили Ну и пришло время вылазить, одеваем, конечно же, наш, наш шлемачок, потому что здесь без шлемачка, ну просто-напросто никак Здесь, собственно говоря, кислорода-то нет, да, в космосе, и поэтому нам приходится всегда одевать шлемачок Вот только я шлемачок свой открыл, и, пожалуйста, мое ХП быстренько-бодренько поползло Вниз, так, ну что ж, давайте, ребята, осмотримся Что у нас здесь есть Во-первых, при прилетели мы сюда Вот на этом вот монстре, которого я сконструировал Еще в прошлых своих сериях По выживанию, прохождению в космических инженерах Да, это челнок грузовой Такой, знаете, уже орел На котором можно перевоз перевозить Существенное количество всяких интересных плюшек-финтифлюшек для того, чтобы начать развертывание космической э, базы. С этой задачей этот парень идеально справился. Он нам тут привез дофигашечки всего стартового. И мы потихонечку уже наваяли здесь себе мини-базу. Но, в частности, это только ее очертания сейчас э, видны. Пойдем, я тебе продемонстрирую, что у нас здесь имеется. Подходик надо будет какой-нибудь сделать поровнее, поприятнее. Э, пока что прыгаем по камням. Здесь, друзья, у нас... В полном астероиде находится наша база под кодовым названием а «Мир» она будет называться. Да, здесь мы будем потихонечку вести свою деятельность. Смотрите, что уже имеется. Я уже собрал очистительный завод самый максимальный и повесил на него 4 модуля для увеличения выработки, чтобы у нас компонентов, точнее ресурсов вырабатываемых было больше. И также поставил сборщик. Все, что необходимо, друзья мои дорогие, я уже э, сделал. Сейчас самая основная цель пребывания здесь, это автоматизировать наше э, производство. А точнее, нам нужно подключать работу э, дрончиков. Как же их подключить? Атмосферные движки-то тут не работают. И мои дроны Уна в космосе, они, к сожалению, Пока что, э, э, ну, ну как не предназначены, поставишь ионные движки и будут предназначены, вот как раз этим мы сейчас с тобой и э, займемся, значит на свой челнок на орел я прикрепил, конечно же, дрончика такого одного и забрал с собой э, два э, устройства дополнительных блока для него, точнее дополнительных модулей, это значит сварщик и это э, бур, ну и давайте сейчас попробуем, наверное мы повешаем сюда Вместо вот этой тройки, точнее уже двойки двигателей, двигатели ионные. Но, есть одно но. Я специально летал на землю за компонентами, чтобы заправить здесь, чтобы дополнить здесь такие ресурсы, как кобальт. У нас очень сильно не хватало кобальта. И без него практически я не мог делать эти ионные движки. А теперь у нас работа пойдет как по маслу. И в ближайшем времени, да-да-да, мы уже начнем здесь работать не вручную, да, а именно... А... Именно в помощь нам будут наши э, дроны Спросишь, мой дорогой зритель, почему же так потно? А я тебе объясню, почему так потно И почему именно с дронами, они а э, без них На самом деле, я привык играть на достаточно хардкорных настройках Да, в любые выживалки, да, в песочнице и так далее И я сейчас играю на максимально реалистичных настройках э, Поэтому с ресурсами у нас достаточно сложная ситуация И нам приходится их ручками Как говорится, ты много не натаскаешь Да, максимум 400 литров. Э, как видишь, может переносить мой персонаж, а это вот максимум, ну вот, несколько еще баллонов я возьму водородных, и все, у меня пространство закончилось, поэтому в помощь нам необходимо просто вот такие вот дрончики, да, как я уже вам... Видео, видео, на которое я вам показывал уже в прошлых своих а, выпусках. Да, переходите в плейлист, смотрите, там много чего интересного. И без них просто-напросто, ну как а, без рук. А для этого здесь в космосе надо будет повешать сюда ионные движки. Давайте попробуем сейчас прям заменим. Да, вот эту тройку... Куда полетел? Так, пойдем-ка разгрузим сейчас инвентарь. Вот эту тройку движков мы сейчас разгрузим и постараемся заменить их а, на ионные. Но для начала, для ионных движков надо бы сделать специально компоненты, Они так и называются двигатели для ионного ускорителя. Давайте с десяточек сделаем. Сейчас у нас точно все ресурсы а, имеются. Плюс даже и кобальт наконец-таки я привез. Плюс та же пресловутая платина, за которой мы давно охотились. Она уже тоже у меня имеется. Я, наде... я надеюсь на... А, вот этого одного дрона мне будет достаточно, а если этого дрона я сделаю, мы уже сможем на нашем вот этом орле вылетать на близлежащие астероиды и ковырять там большими партиями просто платину, привозить ее сюда. И, собственно говоря, уже делать тут свои а, дела Так, ну что ж, давайте вот этот движочек тоже сейчас распилим, да, чтобы он нам здесь а, не мешался И также сгрузим его в наш контейнер Контейнер, правда, здесь я маленький поставил, надо будет побольше какой-нибудь замутить Так, ну что, где у меня ионные движки? Мне нужно будет хотя бы а, три штучки сейчас поставить Так, давайте берем маленькую на маленькую сеточку Так, раз, два, три Они вообще для своей постройки требуют достаточно Достаточно немного ресурсов. Смотрите, даже в моем маленьком инвентаре убрались а, компоненты для трех ионных двигателей. Интересно, вот как они будут работать на этой сетке, ума не приложу. Первый раз, если честно, ставлю я ионные движки а, на вот этот вот транспорт на свой, который работает на а, скрипте Vector Trust. Так, ну что ж, раз, два, и давай с третьей стороны, три, готово. Осталось только их заварить. Они, они же сейчас сразу будут рабочими, вот по-любому, Да. Как только я включил, смотрите, сразу же движок у нас стал рабочим и начал потихонечку вгрызаться в обшивочку. Надо будет это дело как-нибудь подправить. Как же подправить? Давайте мы сейчас зайдем в нашего бота через вот этот вот терминальчик и все вот эти движки всю секцию мы просто-напросто отключим, вот, уже начинается разрушение нам нужно отключить все движки по умолчанию, да, они у нас включены, да, у меня уже немножко начали движки эти, разрушать моего орла там уже дырка в потолке, по-моему разгерметизация салона нет, ни в коем случае, друзья, нельзя этого допускать поэтому сразу же принимаем а, меры и латаем вот эту вот а, дырочку, так, что-то у меня цвет какой-то стоит, не тот, мне кажется во, вот теперь более-менее тот так, да, сразу же дырочку латаем, потому что герметизация у моего орла максимальная, не должно быть никаких а, дыр. Ну и довариваем остальные движки, и таким образом в процессе... ой ой так я же их выключал, а? Алло! Что такое, а? Я только что подошел и точно помню, что выключил все ионные ускорители. Вот это, по-моему, остался не выключенным. Все, подожди, так работает. Почему он работает-то? Сказал я тебе успокойся, вот так вот, вот. Теперь все должно быть выключено. Так, ну-ка, давайте доварим сейчас третий до конца. Интересно, включится ли он? Все отлично. Ничего у нас не включается. Переходим, друзья, мы в новый век. Наконец-таки ионные движки, которые позволят нам перевести все наши космические а, транспортные средства на них. Возможно, даже я на своего луча поставлю ионники. Да, они у нас водородик, по крайней мере, не кушают. Им только нужно электричество. Ну, вот, в общем-то, вот такая вот у нас цель пребывания здесь. Это потихонечку начать развиваться развивать здесь свою а, базу под кодовым названием а, МИР. Зритель, а что ты думаешь по поводу моего выживания в космических инженерах? Напиши, пожалуйста, свой комментарий, и я тебе непременно на все отвечу. Ну и на сегодня это пока что вся информация, которую я хотел тебе рассказать, продолжать дальше следить за моим выживанием, дальше будет очень много интересных новых видосиков по космическим инженерам и не только. Ну а для того, чтобы братишка Скрэч и дальше продолжал пилить видосики по космическим инженерам, давай наберем на эту серию хотя бы 50 лайкосиков и братишка Скрэч исполнит обещанное. Играй только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся продолжение следует, конечно же.